приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Лена Смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодняшнее видео по буксу криптовин, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатывать биткоин сатош ну и вывод естественно на фаусу до 1000 биткоин сатош вывод инстантен то есть мгновенно После 1000, если более 1000, вывод уже обрабатывается, друзья, в ручном режиме. В этом видео я хочу сделать очередной вывод. У меня на балансе 2767 биткоин Сатох. И хочу вывести. Но прежде чем выводить, я хочу взять... Вот сюда. вложить. 2000 ставлю сюда 2 и куплю шарос этих сделаю ну, инвестиция ребятки как, у меня не всегда получается ежедневно заходить а так мне капает как бы монетка так две покупаю Ставим не 2000, кто делает. Это, не забываем, инвестиции. А инвестиции в интернет всегда риск. Какой бы ни был хороший проект. Всегда помните об этом. Все загорелось зелененьким. Это из заработанных денежных средств уже у меня. Все идет. И на балансе у меня осталось 767 монет. Иду на домашнюю страничку. значит, и буду делать вывод, есть на прямой кошелек, а есть на WalletPay, естественно. Значит, минимальный вывод 200 сатох, набрать их очень быстро, но ну, а на прямой кошелек уже 15 тысяч. Так, вставляю пароль, сумма стоит по умолчанию. Пиковый вывод. И что у нас? 767. Что тут написано? Подтвержденный, а меньше минута назад. Далее, что мы делаем, друзья? Идем на no хаос-уплей. Обновляю. И смотрим. Криптовин. 767 биткоин сатошиков 6 октября. Замечательный, друзья, бокс. Работает, платит. Вот. И рекламки здесь более чем достаточно. И работать, конечно, одно удовольствие. Ну, в принципе, и все. Кто не знает, реферальная ссылочка находится вот здесь. Здесь вот рефералы. Реферальная ссылочка. Можно поделиться в соцсетях. Ну и также баннер. Видим. Пусть работает. Все шикарно. Всех благодарю за просмотр. Всем удачи, всем пока.